Всем привет! С вами опять Юрий Павлов. И сегодня я вам расскажу, как искать объекты в командной работе на торгах у банкротства. Допустим, вы уже нашли себе клиента, и начинаете искать ему объекты. Что самое важное нужно сделать? Когда вы находите первые объекты, объекты должны быть потенциально интересными. Не должно быть детальной проверки. Тем более, грубая ошибка, не должно быть глубокой проверки. Почему? Нашли вы 20 объектов. Отправили, вашему клиенту. Скорее всего клиента заинтересует только 5 или 3 объекта, а может быть еще меньше. Когда его это заинтересовало, вы уже более подробную информацию высылаете по этим объектам для клиента. После того, как соответственно Клиент посмотрел подробную информацию, и его тоже все устроило. Вы договаривались о просмотре, чтобы клиент мог прийти на объект и, соответственно, ну, глазами все поглядеть, убедиться, если окей. Дальше уже идет этап, когда клиент соглашается выйти на торги. В чем основной момент? Если вы будете делать иначе, то есть как бывают делать новички, они находят 20 объектов. Потом если 20 объектов все проверяют, где он находится, насколько он э, ликвидный, неликвидный, какая цена, есть ли обременение. То есть делают работу, которая может реально без преувеличения занять до месяца. То есть зависит, как конкурсный управляющий, он быстро отвечает и так далее. Что получается? 20 объектов все проверили, клиент сказал, да, мне вот этот объект подходит, а остальное не надо. Вот и получается, что основное все время вы потратили за зря. Поэтому изначально нашли, потом предложили клиенту. Уже маленькую часть проверили и проверили еще как бы не очень детально, а основную информацию. Если по основной информации клиента все подходит, потом уже третьим шагом проверяем на обременение тот объект, который клиенту оказался интересен. И если там все окей, по одному объекту договариваемся прийти на просмотр. То есть у вас очень много освободится времени, и будете очень быстро закрывать клиентов, ну и клиенты будут вам благодарны. В общем-то, на этом это видео все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и переходите к следующему нашему видео.